и, -и всем привет! Меня зовут Ваня и вы на моем канале я Макс. Сегодня я бы хотел поговорить на тему обновления в 5 симулятор X Preston вообще как бы выпускал всегда обновления в субботу 18.00 по МСК 6 часов но сегодня ну, в субботу не вышло обновление это очень много расстроило игроков вообще моя теория когда выйдет обновление это 1 июля то есть завтра но мы можем еще посмотреть сегодня в 6 через шесть часов если сегодня не выходит то сто процентов завтра это я вам гарантирую потому что просто думаю летом уже июля выпустит обновление как, типа, вот лето началось, вот у нас выпускается сразу такая фигня, типа, как <coughs> как обновление. Вот эта локация, называется она, сейчас расскажу, как она называется, она называется Pixel World. Она была добавлена три месяца назад, это почти, это самое хорошее обновление, которое было, и которое Престон, в принципе, добавлял. По многим теориям, я думаю, что... По твиттеру по разработчика, то есть самого Престона, я думаю, что обновление все-таки будет 1 июля, так как Престон просто хотел нам сделать как такое, типа, разочарование, и что, типа, и завтра он, типа, выпустит обновление. Мне кажется, даже завтра он не в 18.00 выпустит, мне кажется, даже позже. Типа, если в 18.00 не выйдет, мне кажется, в 19, так как, типа прикалывается, То ли либо Престон над нами прикалывается, то ли уже обновление в подсимулятор X не выйдет и, получается, мы не получим свое самое уравновление, ну, или получим какой-то, не знаю, там, новый режим, там. Может быть, Престон выпустит новый подсимулятор Z, хотя это мы даже год нету. Ну, в общем, теории большие, я, опять же, буду за этим все следить, если какая-то появится информация, обязательно я для вас это все выпущу, так как вы должны все знать первыми. Я постараюсь, конечно, это все сделать, так как я в Твиттере сижу два часа в день, листаю, смотрю что-то. Думаю, что я что-то нарою для вас, какие-то сливы, да, для обновления. Давайте мы перейдем в следующий кадр, и я вам покажу все-таки, какие сливы могут быть, и думаю, что такие обновления, в таком, такие сливы могут быть в этом обновлении. В общем, ребята, я нашел сливы. Ну как сливы я не нашел, я нашел только то, что написал Престон, так как я смотрел, смотрел и ничего так найти не, не смог. Давайте я вам сейчас их же похожу, но ну, а вы перед этим поставите лайк и подписывайтесь на мой канал. Вот. Давайте мы узнаем, что и да как. Вот мы зашли. Вот я зашел на официальный сайт Престона. Тут есть два таких интересных сообщения. Первое сообщение, анон из Юджике. Кто-нибудь из Юджике хочет загрузить аксессуар для плеч, для домашних животных в группу, заплачу 100 баксов. Это такая штука, которая, вот, видите, вот, на плечный котик. Вот он хочет такой же, какую то там, не знаю, док, мне кажется, хьюч. Ну, что-то такое, типа, сделать. Второе сообщение это у нас... Так, что-то открылось, непонятно. Второе сообщение это Вилли Кьют, Мидроп, game game page today ИДК. Передус это чувствовать себя милым, может уронить первую страницу игры сегодня ИДК. Вот ИДК, я пока не знаю, что это. Но, может кто-то знает, напишите в комментариях. В принципе, ребята, для меня это была самая последняя информация, которую я мог найти для себя и для вас. Кому понравилось видео, всем удачи и всем пока-пока.